Somebody wants to be the world. Ты снимаешь? Да, да Здравствуйте, мои подписчики Это с вами я Самый главный гей Гей-король всех геев Из компании Украин-гей Гей без разницы, мы натуралы мы геи, которые против геев. Я хочу вам сделать видео обращение. Мои три подписчика это мама, папа и мой друг по, по гейской игре ДОТО 2. Сейчас я вам могу, хочу показать мою шедевральную студию, скрин из ютуба. Но считайте, что это моя студия. Хочу вам показать моего малыша, который пашет уже целых три дня. Когда так, уже чип от, отлетает на видюхе и так далее. Ну, ничего страшного. Короче, что я хочу пожелать мои подписчики. Да идите вам нахуй, серьезно. Вы заебали меня не смотреть, я стараюсь, пилю для вас контент. А вы вот так вот поступаете с королем геев, всех геев. Ну вы тоже геи, если вы меня смотрите. Как-то так. Это самое лучшее обращение посвящается дотерам, они тоже геи. Все, я все сказал, пока.